Всем привет! Решил записать видео необычный формат. Скорее всего, все сталкивались с этим. Просто смотрите, слушайте. Короче, вчера общался с человеком. Я вам просто покажу и буду комментировать. А там сами уже... Понимаете, о чем речь. А, вот человек, первое касание было с этим человеком 25 мая 2018 ну, вот, как обычно, знакомимся, вот он я занимаюсь сваркой, ерунду, короче, мне это пишет, мне это неинтересно, я у него не просил, спрашиваю там, ну, адекватно все общаюсь с этим человеком сразу говорю это не бесплатно то есть вот э, э, э, ну, ну, начал умничать бизнес переводе с английского дело в чем заключается ваше дело ремесло э, все это понятно но тут начинается интересное самое э, я ему пишу этот э, Вообще тут. Короче, это еще май, вы заметили. Можете читать. То есть это переписка. Дальше идем. Он просто меня уже достал, я ему там чеки скидывал. Надоел просто реально. А -а -а, ничего не верит. И тут вчера. внезапно пишет. Что-то отключил все комментарии на странице к постам. Хотя я ничего не отключал. Все, можете сами зайти, посмотреть, что... <смех> все комментарии можно писать, претензии, там, хей, хейтеров полно всяких разных. Пишут ерунду всякую. Скидывают мне вот эту штуку. А, слушай, Леонид, во-первых, если ты будешь смотреть это видео, я тебе так могу сказать. А Движнов, а, во-первых, это... Он на рекламе зарабатывал. За счет этих сетевых компаний он продвигается. Вот как ты, наивный дурачок, ты смотришь эти видео и ведешься. Сетевая компания, она, это не финансовая пирамида, как ты выразился, лохотрон какой-то. Тут нужно работать, и правильно работать. Дальше идем. А я вам пишу, здравствуйте, вы о чем? Он тут начал смайлики кидать и пишет ерунду вот такую. А зачем тебе делиться с кем-либо секретом успеха, Билл Гейтс им подряд не говорит, как миллиарды зарабатывать? Причем здесь Билл Гейтс? Я вот этого понять не могу. Билл Гейтс это миллиардер, который сам продукт. Человек продукт. Мы сами продукт не создаем. Мы его продвигаем. Дальше идем. Я ему пишу, вы о чем вообще? Ты вот расскажи, много ли лохов в вашей конторе уже на крючке? Во-первых, э, этот человек, вот вы как незаметливая иконка, тут Николай Чудотворец стоит. На этом. Он начинает тут уже грубить. Э, ваша контора что что людям впаривают я ему пишу, вы о чем вообще? Что за ерунда не Вы кто? Ты все понимаешь. На ты перешел. Я на вы. Я общаюсь всегда с человеком. То есть он мне никто. Он мне не брат никто. Я не, не, могу, я не буду с ним на ты. Ты же ищешь там партнеров, любезно, которые у тебя неизвестно, на чем строится. Я ему еще раз спрашиваю, вы кто? Расскажите, сколько вы лохов уже были. вообще все-много людей ведутся на это. Я пишу, я никого не обываю, занимаюсь построением коммерческой структуры в крупной компании, подбираю кандидатов, которые могу показать выйти на доход. Ну это ладно, это понятно. А на чем люди могут заработать такие деньги? Только обувь других лохов. Но если ты себя лохом считаешь, если ты э, считаешь себя лохом, Леонид, ну блин, это твое право. У нас никто никого не убывает, у нас реально сетевая компания, где продукт покупается, продается, продвигается посредством сети. Сетевой бизнес это крутой бизнес, но нужно его понимать, нужно разбираться в этом. Дальше. А я ему пишу, давайте дам сайт посмотреть. Хотя я ему неоднократно уже давал этот сайт, он вроде даже и смотрел этот сайт. А он уже пишу, надоел. Вы неадекват, а он мне, а ты, заметьте, на «вы» обращаюсь, а на «ты». Это уже грубость. Я ему цитирую, я занимаюсь это, короче. Он тут, видимо, да, речи потерял. На английском языке я начал писать. Я ему что если не интересно, идите мимо. Ты, короче, людям в дуешь. Дальше иди. Мне смешно просто. Мне тебя на чистую воду вывести интересно. Какой бизнес? Ты сам-то понимаешь значение этого слова. Ты там пишешь заумные слова, а по сути, ты мошенник. Давайте так. Моше... Если бы я был мошенник, я бы сидел в тюрьме. Это на то уж пошло. Может, что есть статья. Можешь найти мошенничество. Там 150-х какая-то. Не помню точно. Если надо, Google в А вот. Дальше идем. Во-первых, я не трачу на незаинтересованных людей время, я написал. Я занимаюсь построением коммерческой структуры, которым людям интересно, они знакомятся с информацией. Ты когда на работу, на собеседование приходишь, тебе, ты своему работодателю говоришь, ты чем не в уши льешь. Он тебе условия говорит, что тебе нужно выполнять, договора и так далее, и так далее. А чего еще раз, дальше идем. Я о своем бизнесе любому могу рассказать. В двух словах, да ради Бога, вы ко мне обратились, не я. Э, Рассказывайте, я не в поиске нового дохода. Заметьте, я никакие грубости не перехожу, ни о чем. Э, дальше идем, долго, говорю, э, короче, интересно. Я ему скидываю. в Чем отличается? Э, и тут уже началось. Ты согласись, что ты не бизнесмен? Запомните, вот партнеры, если мои смотрят, запомните, это выводит человека на эмоции. Они питаются этим, этой энергией. Они неудачники, они хотят, чтобы все были такими же, как они. Не надо это делать. Я ему пишу, не читай. Он мне просто скажи, почему ты в это веришь. Тебе хорошо промыли мозг. Я ему пишу, вам что нужно? Я более двух лет в бизнесе, зарабатываю неплохие деньги, помогаю людям и себя. Понять, почему люди в это лезут. Флаг в руки, книги, развитие, а не всякую ерунду собирать. Карьерный рост. Не дуй в уши, еще раз скажу. Я ему пишу. Я на ионном языке общаюсь. И, э, скажи, скажи, почему ты в это веришь. Слушай или нет, вам заняться. Я уже все уже надоел. Слушай или вам заняться, конечно, использовать интернет-дебинс. Я скрин нашей переписки друзьям потом распространю. Ради бога, это мне плюсом будет. Лучше сразу знаете, что делаете? Э, мою страницу людям предлагайте. Кто адекватный, тот придет ко мне в команду. Вот и все. Нравится пиаром заниматься, занимайтесь. А, и ерунду вашу читать не намерен. Да не надо да. Я знаю, чем он занимается. А, он мне тут пишет. Я программист электронный шик. Сваршик. А, ну, во-первых, это... Понятно, какой ты программист. С ошибками пишешь, это все понятно. Ваша болезнь, вы влезаете в это болото. Какое болото? О чем вообще? Я ничем не болею. Я ему пишу советую посмотреть и почитать. Может, мозги на место встанут. Богатый папа, бедный папа, Роберт Киосаки. Этот человек выбился из нищеты. Если его историю, биографию почитайте, он реально он с нуля поднялся. Сейчас по его книгам, по его методикам, очень много миллиардеров становится. Долларов, рублев, без разницы. Учатся по его методике. Потому что инвестировать нужно с умом. То, что вы работаете ли они там на каких-то наемных работах, это вам не дает права оскорблять людей, которые занимаются своим делом. И вот это было уже последнее это, капля кипения. Вот это что? Вы нас сравниваете с фашистами? То, что ты работаешь на наемном труде, ты раб. Ты марионетка. Тебе как сказали, ты так и будешь делать. Ты не свободный человек. И рано или поздно ты это поймешь. Ну и после этого я Леонид вас просто заблокировал и пожаловался на вас. Вот из-за таких людей как вы, вы воду льете, не разобравшись ни в чем, и пытаетесь свою правоту доказать. Вы как были неудачником, так и будете. Вот, партнеры, собственно, можете. Этого человека. Не дай бог с ним столкнуться, сразу шлите этого человека куда подальше. Это человек недалекого ума. По поводу движного привет ему передавайте. Он за счет этой рекламы очень большие деньги зарабатывает. Вот и все. Такого в Ютубе полно. Если искать негатив, да его даже не надо искать. Он вас сам найдет. Вот и все. Ну, всем, кому понравилось это видео, я его в свободный доступ выпускаю. Пишите комментарии, лайки, продвигайте, чтобы этого человека вообще из интернета убрать. Потому что это неадекватно. Я это говорю. Выйдешь на связь, я тебе то же самое голосом скажу. Никакое право не имеет человек обзывать другого человека, не имея представления. Чем человек занимается? Пеньши компания. А, Кэшбэри Лохотрон, я соглашаюсь. А, НЛ International сетевая компания. А, Арифлейм компания. Amway это сетевые компании. Ты в этих сетевых компаниях находишься. Это Магнит, это Ашан, это Пятерочка, это все. Это сетевые компании, сетевые магазины. Ты каждый день ходишь туда. Просто у нас специальный ну, спецпродукт, который не продается в магазине. И все. Разбирайся получше, если ты нюнешься на это видео. Все, всем пока. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.